Очередная черная лыжа, и давайте мы проверим, узнаю я ногами ее или нет вообще, что с ней не так. А, лыжа, которую я как бы не узнал, она для меня в черном цвете, и ногами я не чую, что это такое, хотя мне, в принципе, что-то вот откликается, но я, честно, готов, готов сказать, что... Вот только догадываться могу Но догадываться не мой профиль Просто одели, поехали Значит, поезде. давайте как бы беспокоит это Тем более, что в титрах вы посмотрели, что за лыжи. На момент уже выдачи в эфир Уже известно, да? Вот, по катанию, по катанию По катанию лыжи мертвые Вообще никакие шеи. В ней вообще нет ничего, за что можно зацепиться Она никакая Значит, она фу, Хватка у нее средняя Она не пережёстченная вот, она ничего не, не как бы никак не бьет в ноги, в принципе, не создает проблем, но и не дает какого-то там стопроцентного контроля в боковом проскальзывании. Вот, резного введения в ней не, не обнаружено мной. Ну и вот, говоря, там очень сложно найти. Оно там где-то есть, но как-то вот совсем его там мало, потому что лыжа очень чуткая к загрузке. Вот, и надо точно дозировать загрузку. Она срывается с дуги постоянно, значит у нее проблема это несочетаемость торсионной жесткости и продольной. Вот. и если вы пытаетесь ее чуть-чуть разгрузить, у нее сразу соскок траекторий. Вот. поэтому как бы... Единственный плюс, еще один минус в том, что она очень нестабильная, ее мечет бесконечно вот она постоянно теряет стабильность постоянно как бы разбегаются лыжи на ходу вот нужно постоянно грузить носы контролировать вот и единственное нормально, такой приемный мы в них стиль катания это классика с носках то есть грузите носок ложитесь на него и фигачите в боковой проскальзыве все но как бы на мой взгляд в этой категории лыж это вообще не интересно потому что это прошлый век какой то и, ну как бы смысла нет очень грустно катание ни прогресса в них вы не получите ни кайфа ни драйва ничего ноль ну вообще все тухляк поэтому как-то вот я на ней не хочу задерживаться я пошел дальше на сайте может быть подробнее что-то выдавлю из себя но хотя тут нечего даже пытаться ни о чем говорить подписывайтесь ставьте лайки видео все-таки видео это нормально же это не лыжи вы оцениваете а видео все пока